Мир так устроен, жизнь бежит и ставит сложные задачи, а мы, минуем рубежи, еще на опыт стал богаче, и даты круглые, увы, нас настигают, как лавина. Дела сегодня таковы, Тридцатилетие у сына. Что означают тридцать лет? для молодого человека, а это жизненный расцвет, где море планов, шансов реки, где ты уже не тот пацан, лет двадцать был назад которым. Из юнги вырос капитан, усвоив четко жизни школу. С тридцатилетием, сынок, тебе желаем оптимизма. Чтобы с уверенностью мог Вести корабль своей этой жизни, Чтобы рука была тверда Во время шторма и ненастия. Запомни, горе не беда, За ним всегда приходит счастье. Желаем в поисках себя Добиться скорого успеха. Любимым будь, Живи, любя, и стань счастливым человеком.